Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это рубрика «Бесплатные игры». Итак, э, этот выпуск и последующие выпуски мы уже будем продолжать проходить, к сожалению, новые другие игры, смотреть, э, первый взгляд делать, возможно, проходить, э, не Dream Watcher, короче. Dream Watcher, э, к нашему сожалению, я сегодня записывал выпуск по нему, и... Там чем дальше, тем оптимизация просто ужас. Там слайд-шоу, там даже просто играть невозможно. Просто, просто картинка слайд-шоу. Просто как вот скриншоты вот сложили, вот так вот все дергается, дергается, как, как робот, знаешь, вот так вот. Вот. К сожалению, мы пока ее оставим на светлое будущее. Возможно, когда-нибудь там разрабы выпустят какое-то обновление какое-нибудь и оптимизацию поправят вот игрушка там прикольная но к сожалению вы и ах ну а этот выпуск мы посвятим игре кейс или кейс ковач агент 228 это короче спин какой-то игры но no, но no вот я не знаю, что за игра на Usbound, я не знаю, что это за спинов, короче. Судя по всему, мы будем играть вот за эту тетку в очках с родинкой. Вот, такая прям зловещая, знаешь, похожая на какую-то злую, знаешь, такую училку злую. Вот. Этого литературы, или... Нет, математичку, математичку, на математичку похоже, да. Вот. Ну, с вас лайк и погнали. Deep sleep city has Игра в черный квадрат просто. Квадрат малейшего. He oh. На какой ролик бы вставили. Сейчас Что это? <laughs> Что это? О, окей, нам дали поуправлять. Нам дали поуправлять, окей. А мы в какой-то комнате Тряпки валяются Куча багажа Куча тут чемоданов Куда-то тетка наша собиралась Че так медленно ходит-то? Бегать, прыгать мы не можем Мы можем только вот осматриваться Нихера себе лампа Как летающая тарелка, знаешь Окей Так, ну давай осматриваться Дверь а Отель! Это. А, это номер отеля получается, да? Дверь отель, но мы выйти не можем. Выйти мы не можем. Окей, у нас есть инвентарь, но в нем пусто. Хорошо. Так, давай смотреть. Здесь лежит файл досье какой-то. Ложка, вилка, пластмассовая сэндвич, или просто, или просто тостовый хлеб. Две помидорки что ли Либо это яблоки, не знаю И стаканчик судя по всему тоже Пластмассовый Там без воды, без ничего Окей, зеркало Зеркало Тоже ничего не делается Окей, с зеркалом Тряпка Тоже ничего Что там написано А, что-то Ладно. Там, судя по всему, ночь, да? Ладно. Давай Досье посмотрим. Здесь вроде как можно досье посмотреть. Так, а как, а как мы взаимодействуем? А, во! Взаимодействовать как -то. Так, я могу приближать. о-о-о, как я могу приближать. Что там медикал? Что-то про больницу. О! Да съешька, окей А Ковач Элизабетта, окей Она реально стрёмная Смотри, она реально Она, она длинная, да какая-то? Длинная Либо это пальто так э, подчеркивает вот эту вот длину Вот эту вот Жесть И у неё походу татуировка на ноге Или это какая-то грязь Видишь Подвигать я не могу У Мне палочка, смотрели, или что-то сигарета так, а и все? Это все досье? Лада Ой, you. You гром громко Смотри, а, стены, поменялись стены, поменялся дизайн комнаты немножко, а, стены стали из матраса, окей, из матраса стены, так, а что мне надо... Миррор, что-то с Что-то нужно сделать с зеркалом, короче Судя по всему, зеркало грязное Да, выйди из венитаря -то. Так, э, судя по всему, зеркало грязное Я так предполагаю, что нужно Да, вот тряпочку мы берем кусок. Это либо кусок семейников, либо клетчатой рубашки. Так, ладно, а -а -а, надо, наверное, почистить зеркало. Так, поплевать а -а -а, на эту на, на тряпку и протереть. Окей. А -а -а. Что-то не чего. Акаунсилл мой ссыл. Типа, типа, она говорит, это я, типа, я, типа, вот это Ковач, я, типа, это Ильзай Короче, да? Я так понял. Она увидела отражение. А как отсюда выйти? Она увидела, короче, отражение Самой себя, и она оказывается Вот эта вот женщина, про которую досье Смотри Здесь стены тоже поменялись Знаешь, чем-то похоже на Стены Психиатрической палаты Знаешь, да, эти Белые, вот эти мягкие стены Окей, так, а что дальше Появился, короче, смотри, толчок можно на коленках посидеть. Толчок, как будто спинопласт. Ну, само собой, чтоб, знаешь, это больной псих, больной пациент. Случайно не ударился, знаешь, головой, а твердый толчок, его сделали спинопласт. Окей. Так, а что делать-то теперь? Окна я могу открыть. Но я не, не могу открыть. Там луна, что ли, да? Смотри, там даже э, как будто тучи двигаются. Так, ладно. Что теперь делать? Тут кашлей. Э, там, там рот прикрывай, пожалуйста. Еще не хватало заразиться. Или мас маску, маску одень, маску. Так, смотрите. Здесь... Что это? Вилка? Допустим... Бля, <звук> так громко это... это громко Я что она Она что должна сделать. Она не должна быть здесь. Она Типа говорит, найди какого-то детектива. Вот кто кашлял. Не могу и присесть. Смотри, она, короче, я так понял. Да, это, короче, палата. А это, короче, типа охранник, наверное, палаты. Так, я могу... Наверное, ключи, наверное, могу взять. Да, я могу взять ключи. Так. А, это, наверное, охранник палаты или санитар. Она проткнула, наверное, вот этой вот вилкой. Вот этой вилкой ему ногу, короче. Не знаю, как она связала, откуда веревку взяла. Вот. Понятно. Смотри, кровать, да? Как на таком можно спать? Жесть. Просто жесть. Еще какие-то пятна крови, смотри. Охренеть. Так, ну у нас есть ключ, а вилка-то зачем? Вилка. Вилка-то, наверное, оружие с лесом самообороны. Так, ладно. У нас есть ключ. уж мать цвет в конце тоннеля так ну в принципе а смотри здесь решетки ну полностью да это лампочка такая смотри появилась это полностью да это палата просто палат ну, пойдем на свет А, и все! И все. Thank you for playing. Ну, в принципе, вот и все. Ну, это спинов, короче. Надо будет погуглить, так сказать, в стиме про игру Noes Bound, короче. Посмотреть, что это, про что это и как это. Вот Но, не знаю, как сказать. Просто побег получается из психиатрической лечебницы. Ну, не лечебницы, из палаты, да так сказать вот но в общем в целом ничего не понятно но интересно, как бы так сказать вот и непонятно для чего нам вилка скорее всего в оригинальной игре мы будем обороняться там вилкой вот это наше будет основное оружие боя все на этом кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте подписываемся на инстаграм комментируем с вами был валерий всем пока